У Литуаль есть отличная акция. Выбираем какой-то нам интересный товар. Смотрим его цену, например, 12674. И смотрите, нашли дешевле минус 5% к самой низкой цене. Mm. А на сайте RevGosh точно такой же товар Ланком La да? Да? Лаком Лави СДН Роуз стоит 11 тысяч. Блин, делаем ссылку. Это от этой цены мы еще 5% получим скидки. С 10500 рублей же. Говорим. Вот ссылка. 1 тысяч, 6 рублей. отправить Ура! Мы получим скидку! Но хрен там плавал. Вы получите вот такое сообщение. Так что, говняный литуаль. Акцию тут и объявил, а вот выполнять ее ты не хочешь. А завершилось все хэппи Потому что на третьем магазине я нашел этот товар еще дешевле на тысячу, чем был бы от литуаля со скидкой. Сами потеряли клиента. И выручку. Ах, вы, литуаль.